Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Вы когда-нибудь задумывались, как расшифровывается слово школа? Меня мой сын просветил. Шизанутая колония одиннадцати лет ада. Жена уехала в командировку. Я ей пишу «Куда ты дела? вилки, ножи и ложки?» Она мне пишет "Спидома" и пять восклицательных знаков. Но, естественно, я не растерялся. Купил себе все в нарезке. На следующий день снова ей пишу «Куда ты дело, вилки, ножи и ложки?» Она мне присылает смс «Спи дома» и одиннадцать восклицательных знаков. Но, естественно, я пошел в магазин и взял себе одноразовые ножи, вилки, ложки. Через неделю жена возвращается домой, и я ей говорю, «Куда ты дела? вилки, ножи и ложки?» Она подходит к моей кровати, поднимает одеяло, а там вилки, ножи и ложки. Поворачивается ко мне и говорит, «Скотина, я тебе говорила, спи дома!» В Англии в 30-градусную жару люди обливаются водой на улице. В Америке в 35-градусную жару люди теряют сознание. И только в России в 40-градусную жару люди идут копать картошку и косить траву. Всем приветики! Как у вас дела? У меня все прекрасно, все хорошо. Хочется вам пожелать, ох, прекрасной трудовой рабочей недельки, чтобы неделька прям прошла прям хш, и снова выходные. Хотела сказать большое спасибо всем тем, кто присылает мне анекдоты. Помимо YouTube канала, вы можете свои анекдоты мне присылать в ВК, ТикТок и Инстаграм. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.